Ну и так что чуть-чуть похулиганец перед антрактом. Ну, Сны, небо и Что-то во мне произойдет внутри Я, толкнувшись от земли Дерзкой ногою Я воспарю метра на два, на три Но и не более Чтоб с непривычки не стучал Хочется летать Я дуревший От весны В дальние страны Я полечу Сквозь небосклон Ночной И засмотревшись на меня Дворник Степанов Спрячет метву И его Что нас влечет, что нас решает сна.